Так, ребят, надеюсь, ветер не будет очень сильно фонить. Вот во что у нас превратился пунктира после предположенной подготовки. По кузову были косяки. Грязная она была довольна. Единственное, что механически и по мотору было неплохо все. Только вот не работал усилитель руля электрический. Тут не гидро, тут стоит электроусилитель, как на некоторых вазах. Вот, отремонтировали мы его. Э, дверь, заднее крыло и капот были перекрашены с баллончика. И вот, уже, ну, около трех месяцев прошло, и вопреки убеждениям, то, что через пару дней все отвалится, отшелушится и отпадет, ничего не отпало, ничего не шелушилось, Все нормально. Это единственная причина, по которой может это быстро все испортится, ну как быстро относительно быстро, то что лак был однокомпонентный, который на самом деле менее стойкий менее, ну то качественный, другая у него функция, другая у него структура у этого лака, поэтому он менее, скажем так хорош, чем обычный двухкомпонентный вот, в остальном нормальная работа, вот это все было покрашено баллончиком, кому интересно, если вы смотрите с компьютера, ссылки будут на экране, если с планшета или с телефона в описании к видео там вы сможете увидеть какая машина была вот салончик Я, да, честно говоря не стал особо напрягаться с сиденьями так быстренько прошелся химии такой не самый скажем так лучший ну, вот нормально все получилось штатная магнитола кассетная была заменена вот такую для этого понадобилось купить рамочку ну, сзади все так чистенько аккуратненько нормальная машина получилось есть один момент который меня просто поразил и возмутил не знаю до глубины души посмотрите это вот горловина для заливки жидкости бачок омывателя смотрите ну что за безобразие сюда палец еле или проходит сайте какой трэш заливать омывайку и тупость в том еще что вот это вот блок предохранителей то есть заливая мулайку в такую узкую горловину, вы непременно ее прольете на блок предохранителей, который может реально от этого полыхнуть. Вообще прям без проблем. Потому что понятно, что он там плотно закрыт, но влага может в него попасть. Это прям очевидно. Какое-то глупое, мягко говоря, решение конструкторов. Не знаю, с чем оно было связано. Но, как правило, такие ляпы встречаются чуть ли не на каждой машине. То есть в том или ином месте бывает какое-то особо тупое решение. Ребят, как правило, я не мою моторы. Но вот этот очень уж грязный. Нужно помыть непременно. Будьте предельно внимательны, потому что после мойки машина может тупо не завестись. Мыть мотор нужно в самых крайних случаях, когда вот потеки масла страшные его выдавливало из-под крышки клапанов и нужно было просто ее протянуть крест-накрест как я и сделал, и все, масло перестало течь сочиться, в принципе оно и раньше тоже не сильно бежало, но после того как протянул и вовсе перестало выступать вот, непременно нужно закрыть трамлер обязательно и э, все то, что вы видите Похожие на датчики, на разъемы, тоже желательно закрыть пленкой целлофановым пакетом или чем-то в, в этом духе. Обязательно нужно закрыть крышку ремня газораспределения, потому что вода в системе ГРМ нам, сами понимаете, не нужна. Вот, как правило, точнее не как правило, всегда крышки пластмассовые. Если есть подозрение на то, что вода может туда попасть, в систему ГРМ, обязательно. Их закройте Далее я покупаю в Хозмаге Такую вот пенку ну Для кафеля там, для раковин Для краников И наношу ее В особо загрязненные места То есть это и дешево и сердито Еще лучше чем это работает Другое средство Но я покажу его в видео про гольф Это вообще Атомная Очистка С его помощью Наносим на все эти места где у нас загрязнение оставляем вступить эту пену в реакцию с грязью с маслом и со всеми теми отложениями которые у нас есть на моторе и смываем все горячей водой под давлением вот вроде бы все отмыл вот тут вот остались следы масла, но это уже баллончиком Очистительный тормозов отмою, потому что здесь очень близко трамлер, а его заливать ни в коем случае нельзя. Есть три особо опасных момента при мойке мотора. Особо опасная зона это трамлер, генератор и э, блок предохранителей и реле. А вообще, ребят, я повторяю, мойка мотора это мера крайняя. Желательно этого не делать. Потому что никто вас не заходит от того, что машина тупо откажется заводиться. Или начнет троить, что-нибудь там глючить в ней будет и все остальные неприятные моменты. То есть риск всегда присутствует. Никогда про него не забывайте и мойте мотор только в самых крайних случае. Я вот часто полусерьезно говорю, я нервничаю. Потому что риск того, что машина не заведется, всегда присутствует. Ну все вроде завелась. Посмотрим, как будет работать. Вроде бы ровно. Я после мойки не глушу мотор, ну как минимум полчаса. Закрываю капот, чтобы тепло от двигателя максимально просушило все от влаги. На самом деле это не шутка. Это не преувеличение, я не утрирую Мойка мотора всегда сопряжена с риском, на любой машине Есть такие, которые легко переносят эту мойку вот Golf 3, его можно хоть из, из ведра поливать А есть машины, которые категорически не любят мыться хм. Попробуйте помыть какое-нибудь новое Peugeot Увидеть, что получится Вот таким вот образом можно вымыть опасные места Вот трамлер он весь запачкан тоже маслом. Даже не маслом, а каким-то налетом. Смотрится очень некрасиво. Вот очиститель музов. Ли... Можно смело мыть. проверено Не раз. Это то ли спирт, то ли какой-то продукт, который не враждует с электрикой. То есть можно смело мыть ну, вот, видите теперь трамлер чистый аккуратный далее по косякам что у нас было Ну, не работало не гидравлика а электромышление руля в процессе установки централки я зажег ну как зажег спровоцировал ошибку блока аэрбагов и лампочка горела видите все гаснет в остальном помыл мотор по моему немножко переборщил Просто смотрите ну, так не бывает чересчур он сильно чистый получился привет я продам пункту за дурага ключ спрашивает ключ Pas de можно Mais franchement parce que moi je travaillais beaucoup avec. Elle était pas dégueulasse, mais elle était griffée, tu vois, des petits griffes. L'aile arrière, l'aile avant, elle était un peu complètement. Tu crois que tu d'avan les génération hein ну это же самое последнее писк моды. Сейчас снова входят в моду кассетные магнитофоны. Вот клиенты приехали со своими номерами. Установили. Сейчас зафиксируем. Это тунизийцы, короче. Тоже иммигранты. Пашут клиенты такой ремень поменен или нет. Мы не знаем по миниму. Меняли бы, ну, смотри, машине 20 лет. Понимаете? Там бывает 80 тысяч например, или 10 лет. Мы не знаем, сколько она проехала. Может она уже 15 лет проехал. Так. Купья продажа. Бывало, даже вот на половинке такой бумаги купчат составляли на огрызке. Смотрите секрет перекупа Короче, не захотел на камеру говорить так. Давай, говорит, на машину направь, говорит, я скажу Галантный проект завершен, запечатан и отправлен Вот так примерно проходит процесс продажи ну, Клиенты разные бывают, некоторые бывают голову морочат там капризничают, докапываются до мелочей. Это простые были, да, ребята? Чуть поторговались, забрали и уехали. Все. Точнее, оставили залог 100 евро, и через три дня вот, приехали, забрали машину вай-вай, что делаешь? Машину не жалко, что ли?